Ребят, всем здорова. Это не видео, не разъяснение. Это просто видео по игре Бэтмен Архам Осалу. Бэтмен Архам Осалу. Готи. Так. Так. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, дальше так, Альтентржать что ли? Так, ну ладно, альтентр. Потому что это оно с таким макаром уменьшает размер от видео на самом-то деле. Так, главный конденсационный узел. Конденсация видим, что джокер сюда токсин. Скоро они могут и синкорд. Ну что ж, на суд загроз наверх, размет, подбираемся на длинный мост, не берем. Там берем вопрос. Право, забираюсь на вас. Слышность. Ну ладно, продолжь начать. Ага, начинаем пещеры 48. Ага, э, режим истории. Испытаний не надо, истории надо. Режимчик. Я так лучше буду у головоломки несколько сторон. Так, налево идем, поднимаемся. Так, нужно трассомет использовать. Так, трос, коготь, Трассомет. Забраться тут, забраться тут. где? А, еще снизу один призик. Ай, бух. Бух. А, блин, еще раз надо, черт <coughs> Спустились мы с вами не в самое начало, конечно же. Но, но в то... <coughs> в место -то... Где... Да, едет на пользу пойдет, ага, твоей маме. Да... Ох. Думал, что ниже упаду, а в итоге на самые то упал. А в итоге туда упал. Так, пробел залезть, пробел залезть. Так. На спейс залезть. Тут вот эти вот головорезы джокера. Тут загадочка есть Ридлера. один призю, обожаю, знаете, обожаю, когда где, не на четыре, четыре, а тут -а. так, чё надо, бэтмен что надо? Шоколада. Так. На Х. Так. Тут нет. Сюда бы... Честно говоря... А, не, понял. На бэткогать надо нажимать. Вот. Все, завалил. Бэтс да ты монстр так как дальше так ладно всех завалить завалил я так всех завалить завалил так Там, так за управлением насосом так на самом верху используем улучшенный бэдкович выстреливаю затем также потягиваем его и упадет приводить за, упро... за управление насосами а как туда попасть-то как туда попасть-то а ультработков так мне нужен тросомет что ли не он все равно выше так я не вижу кто-нибудь уберите солнечный свет а я не вижу нифига наверное это из-за того что ну, да я точно я я не про Ай! Бетс! No. А это трос! Сам по себе трос! А мне нужно выше, вот. Это сам по себе трос, ребят. Это трос сам по себе. А как туда залезть, а? Настройки на кода. Так, так, так. не, это, это секвенатор кода, это, так, а секвенатор кода, нет, так, надо, На, так, так, нет, я сюда, надо, а, нужно сюда, еще, и сюда, так, ну. Так, сюда надо. Сюда, нужно сюда нам. Так, только как Бетсу туда пробраться? Я не знаю так, нужно... Ультра Бетковать. Нет, я думал, может быть, просанет. Нет. Ага, конечно, получилось. Нужно еще выше забраться. Блин, ну тросомет не стреляет, но он наверх. <свес> надо было бы туда бы этим был. Ай, ай! На F надо было бы. так. На самом деле ху -ху, он твон дизель. А, нет, так можно! <свист> так можно! Ух, <свист> нифига себе, как зал проблем насосами! <свист> Я так никому не сделал, блин, сегодня! Тебя слышно? Что такое? Да слышно, Джогер! <свист> Карта загадками Ридлера. А, нет, тут аудиозапись еще есть так. С Джон. Прогресса... А, ясно. Что в -то? С Кроком Киллером? Выше. все выше и выше, и выше. так и а куда вас ну да так они идиоты есть джокер ты чё ты чё думал что что-то иначе будет критический комбо удар ну ладно улучшим на энтер продолжить и так как ага. так захват с высоты еще нужно здоровься полностью прокачено нужно еще закрываться высоты так тут о кстати Я тут не был, я так хочу... Так, аппаратная, аппаратная, аппаратная, ой, ой, чё, чё, чёрт. Может быть не налево, направо сначала, а налево идти? Хотя нет, стоп, для вас это лево. Может быть сначала не направо идти, а налево, или наоборот, не налево, а направо, так, или, так, аппаратно тут, так, аппаратная, аппаратно узел регулирования давления, нет, тут другого пути нету, поэтому идем сюда. Дохло. Джокер победила. А, Хам. А, да. Использь и режим детектив. Чтобы осмотреть окрестности по кругу. Так. На Х. Так. Раз, два, три. Так, Четыре, пять, шесть. Окно. Оба, Оба, день за трубой. Контакт так с садой может быть смертелен, так. Нет, нет. Он на постах, Я лично вас Я не шучу. Я слышу, жрут Я Он да. позиция, так. Тут два, так, тут один, тут два, тут так. Он наверху, над нами кто-то один скажет, так, а? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Си... Э, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь. Дефект конструкции, так, течет конструкции, так. Не, я лучше подожду, пока тут будет этот проходить. Так, минут, контур нужно и... Да блин, то да, продолжим... А, нет, это нет, это нет. Блин, да езжал на левый кон... Я хотел по-тихому... Четыре... Врага... Да... Я хотел по-тихому, вы понимаете, а? Я хотел на контр нажать. Эх, блин, Джокер, да понятно, понятно, понятно, понятно, понятно. Только взгляните на меня, ага, так так, Не, я лучше на инфракрасном буду. нету, блин, Елтал. Не надо было, я понял, как надо было, надо было первым делом, надо было первым делом путь отступления от. Нужно... Не, ну я понял, как. Спасибо, что мне так... Я понял, как надо было. Я понял, что надо было первым делом путь отступления сделать. Путь отхода нужно было первым делом проделать. Давай, Ты же сюда свою а я ее Отходи давай, отходите, отходите. Когда тут один пройдет, Продобашь! Проходи, парень! Проходи ты тут, блин! Если он доберется до поста охраны, я лично скормлю вас растением плюща. Я не хочу. Я слышал, они на диете жрут только насекомых. Ха-ха-ха-ха-ха! Что ты несешь? Давай, подходи сюда! А, нет. Тут нужно правую руку, потому что ну, у меня и левая рука, не... Ай, блин, черт. С этими их ошейниками, честно говоря, нет. Да в режиме ТОПЕКТИВ. СЕМЬ! Ну да, семерка. Знает, ты уже любишь пещеру, ага. Ну чтобы эти. Заросли, да, мурии, а если Думает. Ну тут. Нужны их в цель поодиночке. одиночке эм, Только.. Бета рангами. Погоди, погоди. А у меня не полно, у меня видео идет вообще. -то. Он нашел Давай, Ну, одного Ладно, одного мы у кокоши С вами Раз, два, три, четыре Даже там еще Пять, шесть, двое, пять, шесть Думаю, как бы это все по стелсу сделать, но... Мне так нравится с ними играть, а? Ребят. Мне так нравится с ними играть, а? Бэтмен, ну... Левый контур плюс пробел. Блин, левый контур пробел. Открыть. Пробел открыть. Нерчить, нерчит, нерчит, нерчит. Нерчит, э, нерчит. Пять. Молодых. Блин, а где тут? А вот тут вот. Дву двух, как минимум. Один, два, три, четыре, пять. Их пять рассталось. Осталось четверо. Так. Я... я не видел, я не видел этого парня, которого. Ну, вот. Скоро встретимся. Слышал Джокера? Ага, да, тебе не один раз. -то". Нет, внутрь надо пойти, потому что там, в основном, тут все эти жокеры, шестерки. Вот пещера. Ра э так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, откуда вы... Думаю, здесь. Приманил их. Кто а такой? Ага, я тут, ага. Вот То есть, не, даже не знаю, где я, ага control сюда присесть даже помню сколько тут стен о них и вообще я для себя для того чтобы самому себе было бы легче я вот для себя вот открою тут проход тут тоже тут тоже тут тоже так раз два три четыре пять их тут пятеро осталось оставалось только трое из 18, ребят. И тут пятеро осталось. Нет, пятеро, которые ходят, и двое, которые сидят. И того их тут семеро осталось. И как я понял. того их тут семеро осталось, реально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пятеро, которые ходят, и двое, которые сидят спокойно на месте. Сидят, жоп, просишь, вот так нас зайдем. И не Бэттом. Ну да, вообще-то. Готом. Джокер, Готэм, это твой город, ага. Должен признаться. Я Да знаю, я бы дождь продержался, но меня с этими своими зач ⁇ нными использовать гаргули режим птиц чтобы а да гаргули надо использовать вот на есть. нажать Ра... э, тут их Эта твоей могилой, нужно стать инкогнитов не, ну, вот. Хотелось так, конечно, сделать. Салют падшему врагу! Падшему. Салют Джокеру. Нужно по стелсу делать тут. Нужно все продумать, все проработать. Черт ты сдохнешь, понятно. кто размажет мою я вас самих тут размащу. блин, здесь в открытую, конечно, не хочу, здесь в открытую, конечно же, не надо, Ага, наверное, Ну ладно, одного завалил. Это очень-очень-очень даже хорошо, я бы сказал. Но если бы у него бы автоматически здоровье восстанавливалось, то это было бы очень хорошо даже. Лучше, чем... Лучше, чем хорошо было бы даже. А че двое там стоят, им пофиг было по барабан на этот сектор. И того пятера осталось, так. И того их осталось только пятеро. Дово их осталось только пятеро. Трое! Двоих я только что завалил. Тут никак у Олега Брейна... Сломаный пульт охраны, так... И тут их осталось только двое. Буф. Все. Я сказал, мне что, не а может не? А может и нет Им не хочется, а тебе хочется одному, а? Не про... Не проецируй свои желания на других Джокер, а? Так, на их режим детектив. Так, это подключено. Так, так, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, это, детонатор, это, это, точно детонатор, ребята. это, точно детонатор. это, это, это, это, это, да. Так, это, это, это, это, это, делать дальше так ладно я и сделал эту так за управление насосами сражаемся с насосная против нассим в один с аппаратная аппаратная это так узел регулировка давления в левом а еще будет... Я так, я чуть то не понял, Еще один будет. G... Дже... Олежа. Артемка. Или как его там. И Сейн Да, вроде Олежа. Звали этого пацан мужика, вроде Олег. Олег. Так, эти два вот отключке, тут эти два в отрубе. Так, так, та, та, та, та, та, так, так, так, так, так, наис. Эм, куда дальше идти, а? Я это прошел. Дальше будет.. Потом будет только интереснее, Потом будет Бэтт на Архам Сити. После этой, после психушки. Б, после Бэтт на Архам Будете потом Архен Сити, потом Архен Найт. Наверное. Нет, хотя стоп. Дети Архма я вроде не буду. Ну. Или я не совсем ничего справился. Так, а, мне... Так, не, надо на F. Так, на F надо. Так, на горгульцу надо. Так. Страшненько. Страшненько. Так, по всем, ужасненько. Так. Не, не в сторону, не в ту сторону, вот так Да, сюда идти надо. Сюда идти надо. Ищем Джокера и детонатор. Его где он спрятал этот сраный детонатор. Так, сюда, да, здесь. Только сверху. Или снизу. Control пробел. Нет, скорее всего, сверху. Или снизу. Так, ну, наблюдение за трубами. Окно наблюдения за трубами. Так. Не, я понял, что надо как-то нам туда с вами забраться, но как туда забраться, я не подозреваю пока, честно говоря. Блин да, нанести взрывчатый гель. А не, так это взломный пульт охрана Нанести взрывчатый гель на него, пускаем подорвём его. Так, он, а не, он уже взломан уже. Уже взлома взломан же пультик охрана это так. так надо надо на надо на надо надо на надо надо на надо на надо надо надо на надо на надо надо надо так. Так, в, вот. в эту сторону на на надо и пройти как-нибудь в ту сторону. Так, в эту сторону. И еще раз надо, на, наверное, на дна. Я не я, да, конечно. Так, на дна на вырубить этот режим детектива и на на на так, наверное, надо нажать. а Блин, так, нет, так стоп-так, я так так в ту сторону, ну, вот там вроде в ту, иду. Только надо, наверное, еще ниже. Еще глубже или не надо? Еще глубже. Просвечился бы, просвечилось бы все, что я делаю режимом детектива. И вс, была бы игра была бы просто конфетка. Вот серьезно говорю, просто бомбическая игра была бы. Я бы хотел проходить эту игру. Так. Если бы просечь бы вс режимом детектива. Так, стоп. Так, стоп. Так, тут надо Наверное, наверх наверх подняться. если бы я бы знал что от меня требуется то я бы наверное это бы это и сделал бы так я кон пробил так Так, так, на ну, тап. Нет, это к выходу. Так, иду, к выходу, выходу, к выходу, к выходу, я иду. Так, а на тап, так сюда ну прямо нужно идти по карте. Карта говорит мне, что надо идти прямо. Она меня вроде никогда еще не обманывала. Так. Надо говорить. надо карта на. карта говорит, надо идти назад. А у меня топографийский критинизм, извините, ребята. Не, ну, я понял, что это этот такси, ну, как? Ч надо с ним сделать? Так, надо на отключить зал. А, в двух, в восточном зале. Не, я понял, что это насос, конечно, какой-то. Ну, что с ним надо делать нам? А? Не, ну, так. Не, ну я понял, что это насос. Ну, как я и должен его отключить, а? Режим детектив. Так. Не, ну, я понял, что это насос. Ну, как я должен его отключить? Ага. Как? Заплатка. Не, может быть с, друг, с другим насосом будет то полегче, как бы, а узел регулирования давления. Так, а тут нужно секвенсор, чули? Так, это идет сюда, так. Ага. Полегче было бы, блин. Так, ребят, стоп. Как так? Табуляции нет. На архом на восток. Идти во сколько? В два. На запад надо идти, так. Здесь закрыто, здесь закрыто, здесь открыто, там так, и здесь открыто еще. Я вроде бы слева пришел, а сейчас иду направо. А это. Это я не я вроде бы пришел тогда справа а сейчас должен был быть и налево я так секвенсор надо вот а я думал что ты безнадежный сейчас ненужным будешь Так он на одну полярную, что ли? Первый насос отключен. Отлично. Осталось два. Восточный так. Это западный был. Так. Натап. Не, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо. Ну, ладно, пофигу. Пойдем, короче, так. Пойдем, короче, так. придумал что Я опять тебя же тебя сделаем ну давай подходи дружок подходи дружбан да подходи ты сюда да да подходи ты поближе то сюда а так второй ай блин ну черт все Так, это сюда, так. Если тут есть эти охранники, то значит мне сто процентов сюда надо. И все. Если здесь есть охранники. Я чё я одни зубы не ни... зубы не раз пропустил вторые зубы так и третьи зубы я чё их пропускаем что ли так надо надо надо надо да сюда иду так открыто наконец-таки здесь открыто Вообще ты их не, на... не нанимал, Джокер вообще Черт, не, ну, я тут не заметил, и Ой, это именно я. <связь> это да понял, это понял, Джокер, ага. Понял, блин. Всё, тут даже не потребовалось, время не потребовалось И все. Знаешь, сететь не принято в нашем обществе, ну так вот так. Ну так как тут, эм, так, это так на ИС. Три Три уровня защиты у этого. Аракул, насос где третий, а? Так, а что это делает? Третий насос отключен. А, это, это третий. Ага, Барбара, сообщу. Ну, задание найти плюща, так. Табуляться, так. Куда сейчас надо? так. А, не, я лучше тут похожу, ага. Покажу плющ. А, что тут надо? У меня что-то... Так, не, не, стоп, надо на тап. Так, не дать рассеяния плеча, ничего, что остров, так, ну. Загадки Ридлера у меня тут есть. Не, нужно, надо, нам, надо, нам, надо, нам, надо, нам, нам, нам, нам, нам, надо. Я знаю, я знал, что тут зубы будут. Я же всегда. Я. Я не детектив, но я знаю, я директив. Знаю, что тут зубы будут всегда. Знаю, что тут зубы. А чё? Чё, прими в знак моего недовольства Джокера, а? Ай! За дверь номер один чё скрывается? А за дверь номер один скрывается у нас гигант! Нет, с этими смелками будет попроще справиться, честно говоря, чем с гигантом. Ну это практически босс этого уровня, ага. Ну да, это практически босс этого уровня. Ай, блин, черт. Ай. Гигант, давай, Дидохин. Ах. Надо отбегать, когда он вот так вот. Я был подальше от него. Так, нужно двигать вот... Эй, я тут! Гигант, я тут, блин! Не, ну он вот тут, вот так вот. Ха, <свят> <свят> <свят> ты супер босс, блядь. <свят> Я вам клянусь, он супер босс, он даже лучше этот, в этом деле справляется с разносом всех. Он с этим даже лучше справляется, чем сам Бэтмен, да? Ай-яй-яй-яй-яй, это гигант, ты, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, ну... Я не могу в позу лотца сесть, ребят, и тенясь. Удел регулирования давления. Тут я знаю, что тут сейчас будет. Тут будет этот гигант. Вы, короче, либо про меня, либо про гиганта, потому что, ну, вы про кого-то одного только должны говорить тут. Ну да, так вы должны были узнать, на чьей вы стороне. Вы на стороне Джокера, а Джокер на стороне злодеев, не героев. Я забылся, что надо на W бежать вперед, а на Ctrl надо ускоряться, блин. Гиганта своему сделайте больно, пожалуйста, кто-нибудь, а? Ай, мне ж тоже больно. Чёрт. Эй, кто-нибудь, помогите вышке-малышке подняться. Используйте уклонение, чтобы уйти от атаки гиганта и быстрый панта. А, на «Е» нужно использовать, на «Е» надо. Его. Ай! Ребята, вы меня так даст честно говоря. Вот серьезно, Так достали. Я кому тут пытаюсь набивать, а вы тут мне мешаете. Три, четыре, пять. Короче, ребят, босса гигантом и следующий... Это не босс, это мини-босс. Мини-босса гигантом и в следующий раз с вами пройдем. в следующей серии, короче. Не, на него не действует ай ну ребят ну короче следующий дождитесь в следующей ждите следующей серии в следующей серии мы с вами будем проходить босса гиганта ага. давайте ребят в следующей серии будем проходить гиганта титана Следующей серии, короче, давайте, всем до скорых встреч, увидимся с вами в следующих эпизодах Бэтмен Архам Ассайл. Пока-пока. Пакеда, ребят. До скорых встреч. Пока-пока.